Всем Добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз пришла деталь, а именно крепление для камеры и монитора, поэтому здесь находится фирмы Ulanzi. Пришла вот в таком варианте, помимо стандартных упаковочных пакетов, чтобы их здесь не вскрывать, не показывать, то есть внутри находилась коробочка непосредственно с креплением для монитора. Такая вот бумажка о том, что можете выиграть тысячу долларов.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 на YouTube канале, то есть сделайте какое-то креативное видео и в результате все это выложить непосредственно на Facebook. То есть, вот пришла такая бумажка, так внутри коробки у нас находится непосредственно само крепление, причем находится не только крепление, два ключика для того, чтобы подтягивать винты, в случае если у вас разболтался шарнир, то есть два вот ключика лежит с двух сторон, внутри пупырочки лежит непосредственно сам крепежный элемент так называемая волшебная рука то есть сверху у нас идет закрепление к монитору в нижней части у нас идет закрепление непосредственно так называемый горячий башмак здесь идет тугое движение шарниров для того чтобы надежно закреплять непосредственно на камере сам монитор так, здесь есть стандартный винт 1.4 дюйма. Кстати, он выкручивается. То есть и здесь даже тоже вот можно его использовать отдельно от крепления. Здесь вот тоже находится резьба, также 1,4 дюйма. Давайте попробуем закрепить данное устройство непосредственно на камере и подключить монитор к этому креплению Вот так вот закрепляется Отлично Причем на мониторе, как вы видели Используется аккумулятор достаточно тяжелый 970 MPF Он прекрасно держит эту конструкцию При помощи данного держателя В дальнейшем можно использовать Причем можно подключать не так Вот например напрямую Перевернуть, например, в обратную сторону и опустить монитор. Тем более монитор позволяет перевернуть изображение. Удобно. Достаточно надежная конструкция. Можно использовать непосредственно для съемки. Причем подключать не только к башмаку камере. Если у вас есть клетка какая-то, на которой есть эти вот типа горячий башмак. Разъем, на который можно установить непосредственно данный держатель.